Дорогие друзья, всем Маткульт привет! Привет, привет. У нас на канале гость Дима Епифанов. Привет, Дима! Привет, Лёша. Добро да, не пожаловать виделись. на наш канал. Ну, собственно, Дима учит моего сына играть в рэндзю. Да, того самого Мишеньку, который еще и олимпиадничает, он еще и в рэндзю играет. Ну и вот Дима давно очень знаком, возможно, что Дима знаком с Мишей дольше, чем со мной. Ну, да. Есть наверняка, такая да, да, наверняка. Да, да, встречался в Берендеевых полянах, еще когда я туда там, может, даже не, доед, не доезжал, на июньскую школу. Вот, ну а так э, Дима, в принципе, играет в много разных игр. Я видел, вот я, чтобы визитная карточка, да, вот я видел, как Дима играет в куб а, Я просто присутствовал при этой сцене. А, там есть такая игра куб Ну, посмотрим, может, сегодня до нее дойдет дело, а может, и не дойдет. Но даже если не дойдет, посмотрите правила в интернете. В общем, там выкладывается, нужно ждать, пока не будет на 30 очков, значит, некой разрешенной композиции. И вот, значит, я смотрю на Мишину, э, на, на, Дим, на, Дим, на, на Диму и его выкладку. Идут, идут, идут, идут, идут, идут, ничего нет, нет вообще никак. Он говорит, ничего страшного, все нормально. Все, все проходящие все, мимо говорят, все, ну сейчас будет... давай мы тебе поможем. Давай, мы сейчас, да. сейчас ты сделаешь первый ход. Дима не может не видеть, он выигрывает все, играет великолепно. Он говорит, все, все, хорошо, все будет хорошо. А, спустя ситуацию, когда у всех уже по две, по три осталось, а у кого-то может и одна, я уж не помню. Диме приходит выкладка. Дима начинает и выигрывает сразу. В Нет, один там ход. В, два. в два. Там да. первый ты ход первый надо 3, 30 сделать, да, да потом доходит к и, ну, и там не то, чтобы все по, все по одной две, ты преувеличиваешь немножко. Ну понятно, да? Да, да. И потом ну, в, общем, в один это, ход. Это была эпичная партия. Э, вот, я понял, что с Димой лучше на деньги точно не играть ни во что. Э, так что да, вот. И сегодня Дима расскажет и про Рендио. А ну, вначале мы начнем про физику, да. <связать> Это не физика, сегодня, нет, да, нет, нет, сегодня нет, у нас не может быть разделенным на несколько роликов. <связать> так что наше сегодня может превратиться в несколько роликов на канале. Но начнем мы. С... Да, ну, во-первых, расскажи про себя еще что я не Нет, я, наверное, про меня, наверное, ничего не надо знать, толком. Ну, ты был чемпионом мира по Рензио в заочном этом Это... сам, да? Если кто-то хочет узнать про, мне, про меня больше, можно пойти в Википедию, найти меня там и про а, меня ну почитать. Наверное, там. это самый простой способ. Регалии какие-то перечислять, мне кажется, это лишнее. Кроме того, мы начнем-то с математики, да, вот. да. а в математике у меня никаких регалий нет, я даже в олимпиадах, когда был выбор, на какой себе раз поехать, я выбрал физику. Поэтому... И сейчас он меня позорит, потому что у меня-то какие-то регалии есть в виде докторской степени. Не, я не опозорю, очень простая Но я сейчас, наверное, не решу задачу. Да нет, это нормальная задача, ты ее решишь сразу, ты сразу скажешь ответ. Итак, задача. Итак. Единственное, что я не очень хорошо Игра честная, на доске. я задачи не видел. Игра честная, как обычно. Ты про нее только слышал. Значит, у нас есть угол. Да. Ну, поскольку я физик, да, вы, вы простите за это? Конечно. Так. Прямой. А, я сделаю это, некоторый физический антураж, просто мне так приятнее. Значит, это какая-то, у нас зима, да, зима. Поэтому здесь лед. Здесь лед, все такое заледеневшее. Очень-очень скользкое. Стоит лестница. Угу. Я нарисовал ее немножко отошедшей, но она стоит прям практически вплотную. Снега идут кругами. Да. Да. А, ага. Еще для упрощения, будем считать, что она не тяжелая, а прям легкая-легкая. Нулевой массы. А в самом ее центре да, сидит код. Ну, да. ну, ну так... сидит кто хочешь. Хочешь кот? Пусть ну, будет ну, код. Да, ну я помню. А, расскажи отлично! Ты помнишь эту задачу, когда тебе не составит не никакого так, да? труда рассказать, по какой траектории ну, он ну. будет двигаться, если мы чуть-чуть пошевелим ну, по нижний кончик. Докажи мне это. А потом я задам тебе один маленький вопрос. Сделай, ага. Ну, проделай это, должно быть проделано. Ну, хорошо. Не ожидал. Свою а, траекторию можно другим цветом ну, нарисовать. Да. Ну, вроде как эм, нужно сюда провести вот так. Ну, можно нарисовать да. Вы, уже эту три... да. ну, да. ситуацию, когда она немножко сдвинулась. Она немножко сдвинулась, да. Сейчас, ну, как-то сдвинулась, да. Угу. Вот. Ну и нужно это самое... что нам надо? Нам надо вот заметить, что это расстояние вот с этим равно, потому что а, это же середина была, uh -huh. ну и углы, ну в общем очевидно, да, что yeah. равно. Ну вот, а это тоже равно по условию. Вот, а, ну это означает, что эта точка будет на одном и том же всегда расстоянии отсюда находиться, вот uh -huh. на ровно вот таком, половина yeah. этой самой. И это вот, полуокружность, это, да? Да, это, это четверть окружности, да, которая, да. Вот, ну да, да. Ну, Хорошо. да. вроде так. теперь Но я тебе задаю другой, простой да? вопрос. Не-не-не, ничего другого. Ничего, я встречал да? эту задачу ну, миллион конечно. раз во всяких задачниках, ну, и как да, всегда, да, конечно, рассказывается это да, решение. Да. И к так. нему есть очень простой вопрос. Вот смотри, Давай, давай. Э, я интересно. издалека зайду, если можно. Ты катался когда-нибудь на коньках? Конечно! Супер! Смотри, вот представь себе, перед тобой стеночка, и ты на нее налетел. И почему-то начал падать, ты плохо катаешься на коньках. Вот у тебя ноги назад поехали. Ты пытаешься за нее схватиться, она тоже за нее особо не схватишься. Она, mm. Да. А ты при этом э, руками-то будешь все еще держаться за нее, mm. или отъедешь назад? А, -а, а. То есть, если это не приреплено, шарнирно, а если оно скользит. Да. Вопрос, э, а -а -а. Тот же вопрос я могу задать с точки зрения физики. Смотри, в какой-то момент, вот в который ты нарисовал, Куда летит код? Он летит, очевидно, по касательной к этой окружности. Да? У него скорость направлена куда-то вот сюда. Ну да. да. То есть у него есть какая-то составляющая импульса, направленная горизонтально, у него есть какая-то со составляющая импульса, направленная вертикально. Да? Да. В сумме они дают его скорость, которая направлена по касательной к да. траектории, как положено, да. как, как нам кто-то там из древних завещал. Ну да, да, Летать ну всегда да. по касательной. Ну вот. Теперь смотри: в момент, когда у нас уже. Uh, уже, близко. Как, уже близко. Да, да никогда уже близко практически упали. Когда мы да, уже да, лежим да, вот да, здесь, да, да. вот наш кот, ты любишь кота, можно кота, uh -huh. uh, у него скорость направлена все так же... А, мне надо было рисовать, чтобы на окружность uh -huh. была. Она кажучи, направлена да. вниз. По сути. И горизонтальной составляющей у нее нет. Почти нет да. uh, вопрос, а какая сила действовала туда, чтобы эту горизонтальную составляющую убрать? Какая у нас есть стенка, сила? которая толкает туда, у нас uh, и скользкая, поэтому... По этой оси она ничего не дает. Есть силы реакции опоры, да. силы тренинга там нет. Она, соответственно, только на вертикальную компоненту действует. Вот стенка может разгонять, а тормозить <как> уже не может. Ты за нее схватиться ты не можешь никак. Получается, Сейчас, что... -то вопрос, что я, если я начинаю падать, и я держусь за стенку, да. ну, В, э в какой-то момент... В какой-то момент ты неизбежно оторвешься. Ну, может быть, тут мне сложно делать то, что я совершенно не знаю физики. А физики тут не надо знать, это бытовой опыт, мне кажется, ну, да, сразу не, но, должен но это подсказать кажется, тебе. кажется, интуитивно, да, что оторвусь. Оторвешься? Интуитивно, кажется, да, что да, да, да. Так вот, это <как> сразу опровергает решение про четверть окружности. Траектория будет не четвертью окружности. Нет, но это траектория, если она не, при, не приклеена на шарне. Да, а я говорил, что она приклеена. А тут все желающие могут нет, отмотать а я, да, ролик я, на я, начало а и проверить, раз, говорил я, ли я, что... Раз, она... вот, я, мне кажется, что я сказал, что если она к ней присобачена нет. на шарнир. Нет, нет, нет, ты сейчас это потом сказал. Я, нет, я, я следил, я, сомлен, я, не я очень видел, внимательно что они вот Хорошо. там, Хорошо, да. а, хорошее они, условие да, от плохого а, отличается тем, что в хорошем да. условии напишут, что здесь какие то рельсы ну, или да, что-то, да, что да, да, закрепляя конечно, верхний конечно, конец. Да. Но, тем не менее, в очень да, большом ну, количестве интуитивно изданий в интернете никто, никто не закрепляет. Давай решим ее теперь правильно. что она не Давай решим ее для незакрепленного случая. Оторвусь. Давай интуитивно скажу, в какой момент я Давай. Так, сейчас интуитивно. А что будет, кстати, когда она оторвется? Ну, не знаю, этот поедет сюда, дальше это будет просто падать вниз как-то, свободно падать. А вот, кстати, смотри, а если э, взять эту лестницу, убрать угол и поставить ее где-то просто в чистом поле? Ну да, да, да, да, да лицом к стенке. Стоит эта лестница, да? Да. Э -э и кот в центре, как она будет падать? А, просто без стенки вообще, да? стенки да? нет, просто вот она чуть-чуть наклонная, начала падать. Что с ней будет? Кот вцепился зубами в этот... Да, да, да, он, да. он прямо в середине и все. И он тяжелый, а лестница легкая. Да. Невесомая, как физики любят. Фиго знает. Ну то есть я сюда, сюда, кусок. А больше я ничего не могу сказать. Какая будет... сила реакции будет действовать на эту, э, на лесенку? Я не помню, что это такое. Сила реакции? Ну вот ты стоишь. Я понимаю, почему да, ты сил, стоишь? Да. На тебя действует ну, сила тяжести. Сила ты должен падать на, туда, вниз куда-то, в ад, к центру да. Земли. Вот. Многие говорят, это какие-то соглашения, то есть я вот Нет, никогда не понимаю. что это четко, да? Конечно, конечно. Ой, сейчас физики, которые иногда смотрят твой канал, знаешь, как вздохнули. Ну ладно, неважно. Это понятно, это понятно. Я поэтому физикой и позвал, чтобы вздохнули. Но дело в том, что я вот не знаю, вот если вот где-то что-то с ускорением происходит, то значит сила уже как-то меняется, да? Какие-то там вторые законы Ньютона вот Вот именно к этому и речь. Смотри, если лестница не А, правильно! У меня же была уже физика. Вот Золотухин меня тут песочил как раз. Хорошо. Я тоже, вижу на базовых вещах. Там да полный трэш. То есть я совершенно не помню ничего из базы. Вот. С десятой подсказки я решил задачу про блоки. Хорошо, хорошо. Значит, ты то есть Здесь ясно, что хочется сказать, что она вверх. Но она же падает с ускорением. То есть тут какие-то добавляются что Нет, смотри. значит Тезис номер... С кореньем, да? тезис номер один. Если на легкую... А, тезис, наверное, номер один должен звучать так. А, любая фиговина любит вращаться вокруг центра масс. Так. Да? Ты... Что-то такое из, из детства, а, может быть, ты вспоминаешь. То есть магнитное вращение может быть любое, но вообще любое движение твердого тела может быть разложено на сумму поступать на движение центра масс И вращение всего да, остального понятно. тела примерно вокруг понятно, центра да, да, массы. У это нас тут центр масс, вот он, и весь, вся масса в нем сосредоточена. Да, да, да. Вот, что это означает? Если мы подействуем каким-нибудь моментом силы, а дальше начинаются сложные слова, он начнет вращаться вокруг центра масс, но при этом у него момент инерции нулевой. Но ну, мы прикладываем какую-то, но ну, это все равно, что мы какой-то силой подействовали на нулевую массу, она начнет бесконечно ускоряться. Если да. мы хоть какую-нибудь силу сюда приложим, то нашу невесу... за, за, за да, бесконечное угловое ускорение мы получим у нашей невесомой лестницы. Поэтому сила реакции в этом случае будет равна нулю. Лестница вообще не будет передавать никакого взаимодействия этого кота к полу. Пол про это не узнает. Код будет падать, как будто это просто камень, который отпустили. А, конечно, будет падать. А лестница вниз. подстроится под это. Она невесомая. А, это интуитивно. Слушай, это интуитивно. Код просто пойдет вниз. Код просто равноускоренно она как положено. Вот так вот. И да. спокойненько да. Да. положится. Да. И... Что это означает? Что в этой точке она не будет ощущать никакого вообще ничего? Она... Для кота разницы не будет. Для кота... Если а... действительно невесомая, поскольку она все-таки совсем невесомая, у тебя сразу ну, в голове понятно, возникает да. момент удара, что-то там будет происходить, все-таки даже при очень маленькой массе, mm -hmm. но не нулевой, начнется какая-то колбасня будет в момент, э, как, uh -huh. как, когда начнутся частые удары, вот. потому что все-таки… ну. Что там жизнь будет происходить? Но почти всю часть траектории, ну, да, ответ, если у него да, масса большая, равно вот да. ускоренно чуть -чуть будет падать. Да? И да? Да? Она даже ехать не будет, она почти не будет касаться толком. Вот. И дела. С... Так какой момент оторвется? Это значит? Вот. Да? Во. да. То есть какой момент? Это, но это, это, мне кажется важно вот понимать Какой-то момент код начнет падать вертикально вниз? То Нет. А, у него вот, у, у него у него уже да? есть импульс. Он, если бы он мог падать вниз, То он бы этой, весело он по окружности. Может от, отталкиваться от этой, от этой, от этой. Да, он может только перпендикулярно, потому что а, трение нет момент, А чтобы она не вращалась, нужно, чтобы эти две силы друг друга компенсировали, да? а, а ты можешь дать мне какую-то да? линейную комбинацию этих векторов с ненулевыми коэффициентами, чтобы сумма была нулевой? Ну да, там косинусы, синусы пойдут какие-то. Так, подожди. Вот это интересно. Есть два орта. Это перпендикулярные отрезки. Ну два да. орта. И ты хочешь Нет, мне составить нуля, линейную нуля, комбинацию? Не, не, не, не, не, линейную, чтобы прям вот полностью нулево. Конечно, она может, линейную. А у нас… может быть как-то так, что она не, не делает поворота при этом. То есть она не, не вся. Так, а тезис в том, что поворот – это чисто, э, ну, пока сила есть, это какая-то не штука. Я имею что что-то может быть. Или это не будет важным? Э то есть вопрос: смотри вот сюда и сюда. Все-таки тут явно другая задача. Вначале нам интуиция. Да, есть какие-то силы, и что-то происходит. Да, то есть здесь все-таки должны быть какие-то силы опоры, да? Ну, конечно, они и будут, И они, тем не менее, не заставляют ее обращаться с бесконечной скоростью, как мы собирались. Нет, ну почему? Они приложены к коту фактически. Они заставляют кота, как-то там двигаться. А моменты их скомпенсированы. То есть здесь вот, две вот, силы, момент, их моменты просто в любой момент. Я да говорил, что моменты да, да. можно скомпенсировать, моменты скомпенсированы, да, в чтобы любой умножить момент. на вот эти вот синусы, косинусы. Да. Да, то есть здесь понятно, вращение здесь не произойдет. Теперь что будет происходить с котом? Силы чтобы не он явно он явно скомпенсированы, моменты скомпенсированы. Он явно будет Да, делать, да, да сначала, конечно. А, а, а потом в какой-то момент он… А, ну вот так, ну, э, ну хорошо, э, предположение, что он полетит по мне тоже неверно, потому что он… Сила тяжести продолжает действовать на него. Сила тяжести, конечно. Значит, Пло если бы касательная была по бы прямой, то есть момент отрыва он едет, вот он оторвался этот столб, но он дальше едет по параболе. то есть, Да, а, это с, правда. Вот, вот как бы вначале он ехал по окружности, а потом должен поехать по параболе. Да, да. То есть получается фактически математическая задача о том, в какой момент парабола, имеющая два первых вектора, два, два, вот, двойное касание с окружностью, а третья уже не имеющая, ну, то есть второго порядка, оказания. Да. в какой момент она отходит сюда, а не внутрь? Да. <смех> Получается, <смех> да, <смех> вот в этом вопрос? <смех> <То> есть, <смех> нет, нет, к сожалению. Ну, хотя, слушай, я не знаю, это интересное перефразирование, я о нем раньше не думал. Ну, давай попробуем из этих соображений решить, и потом посмотрим, что получится. Я тебе предложу физическое решение. <смех> ну, то есть идея такая. Нам нужно найти такую точку окружности, в которой в парабола... Скорее всего, единственная, вписанная в нее, вот, ну, как бы, по касательной, ну, там, как единственная, тут же у нее, э, она же такого специального вида, она все равно вида, там, э, ну, вот, y равно, там, минус Слушай, а, мне кажется, а минус, что Bx ты сейчас придешь в тупик, мне кажется, что даже здесь можно провести касательную mm -hmm. параболу, которая твоим условиям удовлетворит, даже начальной точке. И чтобы оно дальше в наружу полетело. Мне кажется, что. Но это какая-нибудь особенная. Тут слишком много их, парабол этих. На самом деле парабол много, конечно. Парабол, которые все касаются. Надо, этой самой. надо понять из каких соображений можно находить эту параболу. Да. Но да, это да, физика да. началась. Я могу тебе а хочешь, это физика, по подсказки, да. Есть, да там. Как бы. Квеструм. А, а интересно, если чисто математическое, вот что. это тот момент, когда какая-то математическая парабола, какая-то правильно выбранная из серии всех парабол, например, начинающаяся отсюда или что-нибудь в этом духе, я не знаю. Вот, она э, будет уходить от нас сюда, и поэтому он перестанет ехать по окружности, будет ехать по ней. Э, мне кажется, что, ну, во-первых, это неожиданный для меня вопрос, я не думал о задаче с этого ракурса, это интересно. Э, не уверен, что у такой перформеровки будет, будет вот смысл. Эту, как будет пора было это устроено, да? Где она должна начинаться? Вот, где она должна начинаться, это правильный вопрос. Но это вопрос. Мне кажется, я тебе все дал для этого. И осталось только сообразить. Ну, давай еще немножечко сейчас, подумаем. Сейчас, сейчас. То есть он, он висел. Чем отличается а. вот этот случай от вот этого с точки зрения сил? Ну, он направо его сваливает направо. С, его, точки вот это с, вот, вот. с точки зрения сил. С точки зрения силы вот реакции. Это опора, вот, вот, вот, это этот пол, вот этот пол смотрит да. на ситуацию, когда кот начал движение, и смотрит на ситуацию, когда он уже ну, как-то свободно падает. Да. В чем отличие главное? Ну, вот этому концу ничего не мешает. Он может делать, что хочет. Хорошо. А нет, а я с точки зрения пола. Ну, за счет этого, наверное, и тот конец тоже испытывает так, Хорошо, шины. вспомним. Какая здесь сила реакции? Нулевая была. Нулевая. Здесь какая сила реакции? Вот здесь явно не, не нулевая. нулевая. Вот может быть момент перехода к свободному движению, когда сила перестает действовать? А как узнать, когда она перестает? Вот. Хорошо. А, слушай, нет, в результате действительно все придет к твоей математике. Действительно, придет к второй... Ну, сейчас мы... Ну, то траектории... Придет, Все-таки, вот эта парабола, вот... Смотри, в вертикальном направлении на катание действовал никто, правильно? В вертикальном направлении G действовал всегда. G, кроме G никто? Да, кроме G это означает, что на пол ему компенсирует часть G. В начальный момент... А, а, когда он просто да. стоит, сила реакции полностью я компенсирует Я хотел сказать, же. что она должна на той же высоте начаться, эта парабола. Нет, это неверно, нет. потому что он компенсирует. Да? Неизвестно, где он. Медленнее, он, да, да, да. он медленнее падает в начале. Да, совершенно точно. Он, честно, действительно, он начинает по четверти окружности и тут никуда не деться. А потом в какой-то момент сваливается на параболу. Ну, давай я тебе предложу физическое решение да. этого дела. Смотри, выглядит это примерно так. Ну, часть слов я уже сказал, да? Что нам интересно? Нам интересно, когда он начинает падать свободно, это означает, что ну, там, силы реакции на него нет. Если нет силы реакции, чтобы вот эту штуку не колбасила, нет и силы реакции вертикальной стены. Потому что эти силы пропадут одновременно. Да. Они все время да, их моменты да, должны друг друга компенсировать действительно. Вот. Соответственно, когда силы нет, мы можем считать, что до этого он двигался по окружности, у него было центростремительное ускорение, да. которое мы знаем и которое равно э, m омега квадрат делить на, ну давай мы это назовем там l, да, делить на l. Ой, m. вот оно. В квадрат я хотел для скорости написать, почему-то написал угловую скорость. Угу. Вот. Если была бы омега, то L была бы в числителе. Ну, ну вот. да, она же в V дву... на... раз, да, отличается? Да, да, да, да, вот он со скоростью V летит. Да, вот. так. Это его центростремительное ускорение. Вот так, вот. Да. Оно должно э, в момент отрыва создаваться, вот его часть, которая направлена туда, должна создаваться силой тяжести. Момент отрыва, его часть, которая Смотри. направлена… ну давай нарисуем еще раз эту картинку, чтобы на ней можно было уже… Сейчас я черненьким нарисую, наверное. Интересно, сколько народу на канале тупит со мной вместе, а сколько говорит, да когда же уже наконец все же очевидно уже и э, уже наконец Саватеев перестанет тупить, когда. Вот это интересно. Потом в комментариях напишите. Кто-то вот, пил вместе со мной, а кто уже давно все понял. Всегда завещаю под 45 градусов не рисовать все да, уголочки да, да, для того, чтобы да. пипполам минус альфа и пи альфа, да, сразу было видно, где какой да. Ну, вот какой -то, в какой-то, допустим, момент. да, да. Он отрывается. <кх> вот это у нас код, где-то в середине. Код. Значит, что происходит? Он до этого двигался по полуокружности какой-то. Да, да. Сейчас у нас ничего не получится с рисунком симпатично, Ничего, но ничего, ничего все нормально. Неважно. Сейчас да. у него есть некоторая скорость. Да? И да. поскольку силы э, со стороны всех этих штук исчезли, на него действует только сила так, сила жести. Давайте я подпишу, что и это. И он пошел по параболе фигачить отсюда да. вниз. Он пошел по параболе фигачить. Э, и при этом на него действует только МЖ. Ну да. Но, но доли и секунды раньше на него тоже действовала МЖ, и вот эти силы уже были очень-очень маленькие. Там да. же все, конечно, непрерывно меняется, правда же? Естественно. Вот. Соответственно, и это МЖ создавала ему центростремительное ускорение. Чтобы он двигался по окружности. Когда ты двигаешься по окружности, ты не можешь не иметь центростремительного ускорения, правда? Да. Тебя за это покарают, опять же, древние да. изучатели науки. То есть у него был какой-то. ОМОН за это свяжет. Да. Так. Uh, у него было какое-то ускорение центростремительное. Так. То есть, если мы разложим uh, это же на касательное, которое ускоряет его вдоль касательной, и на uh, перпендикулярное. перпендикулярное к нему, перпендикулярное к нему должно быть как раз центростремительным, правда? Ну, вроде да. Вот. Ну, кажется так. Ну, то есть, вот мы можем разложить, да? Чуть -чуть. Кажется так, да. Вот это атангенциальное, тангенциальное, это A а центростремительное. Ну, вот. А здесь мы все углы знаем. Нет, а что? То есть в этот момент что и, должно и быть? Это... Что... Смотри, дальше что мы знаем? А -а -а. Мы знаем, что вот это центростеремительное ускорение. В квадрат мы можем найти закон сохранения энергии. Он немножечко спустился, и да. вся эта энергия, Он это его углом бывший МЖАЖ. Он будет связан с углами, техники, да? которые да? мы как бы да? знаем, мы их еще не знаем. Да, Но ну, на самом деле я думаю, что будет тяжеловесно сейчас все это находить. Можно оставить это, ну, или хочешь, найдем. Нет, давай, ну так, до какого-то момента доведем, Нет, что ну... физику у нас на, на канале практически Хорошо. не было никогда, Хорошо. и тут надо быть аккуратным. Могут не знать совсем, как я. Значит, Хорошо. Uh, давай разбираться тогда. Значит, 30, если... Я, безусловно, 30 лет назад эту задачу бы решил мгновенно. Это я, uh, это uh -huh -huh. я не сомневаюсь, но это было в школе, а, ну, года Ты назад, бы ее да. решил, поняв, что надо решать момент uh, Ну что-нибудь, да, по смычки, да. У меня значит, пятерка, но 33 года они прошли даром. Давай какой-нибудь угол назовем. Я все забыл. Назовем альфа. Да, да. Вот. Так. Uh, теперь смотри, значит, что получается, что uh, здесь ну видно из картиночки, да, что это пип-полам минус альфа, это угол между двумя если здесь у нас два отрезка, то вот эти им обоим перпендикулярны, да? Вот этот и вот этот. Да. Вот. Касательное и направление на центр, да. да? Да, да. Вот, соответственно, здесь быть, у нас π.5 да, минус альфа. Нам нужен косинус от π.5 минус альфа, то есть от синус альфа, да. правда? Ой, не там пишу. МВ квадрат делить на l равно mg. Синус альфа. Ну, первый приятный момент, что от массы кота ничего не зависит. Сейчас. Мы. Подожди. Ее весело ну, сократим. Да, да. Нет. Я хочу проверить. Точно ли. То есть синус альфа. Вот если альфа. А, если мы находились бы а, а, ой, в или самом косинус. верху. Вот я сейчас как раз хочу проверить, что v должно быть равно нулю в начале. Значит, в начале альфа 90. Значит, получается косинус. Да. Нет. Подожди. Ну, вроде косинус, потому что скорость. Должна книзу Я сейчас прекрасно туплю на камеру. Но скорость внизу будет больше. А внизу больше это косинус, значит. Альфа-то мы вот это обозначили. Вот это да, внизу. здесь будет. Да, косинус, косинус, косинус. Да, все хорошо. Да, хорошо, да. Что, значит, мы получили, что v квадрат равно чему-то. Альфа мы пока не это знаем. Это первое уравнение. Да, теперь второе. Мы например, как да? раз альфа хотим найти, но мы и скорость да. пока не знаем. И скорость в да. точке да. отрыва. Uh -huh. uh, но скорость мы можем прикинуть. У нас есть uh, простое геометрическое соображение. И закон сохранения энергии. Значит, если мы возьмем начальную точку траектории, то потенциальная энергия там была, мы обозвали L, <д Hanukkah> L расстояние до центра, то есть значит, у нее была как раз ну, половина длины лестницы, то есть МЖЛ. Это было до. И нулевая кинетическая энергия была, он никуда не падал. В момент, когда, который мы рассматриваем, в момент, а -а -а, когда он перестает соскакивать, да? Да, его энергия будет уже меньше, она будет равна… <céué> Сейчас так энергию мы уже здесь выписали, да? Нет, это центроитмительное ускорение, совсем а -а -а -а. другая вещь. Так, она будет равна Mg L на единица минус синус альфа. Нигде не набрал. Сейчас. Мне кажется, он Минус косинус опять. Нет, в том-то и дело. Нет? Потому что тут тоже похоже на. Проверяем, да? Ну, опять же, простая… Плюс что-то еще. Нет, подожди, минус-синус. Ну, вот что-то я туплю под камеру, наверное, Сейчас, первый раз можно. Вот здесь мы используем закон сохранения энергии, правильно? Нет. Это чистая кинематика, это кинематическая связь. Если тело движется по окружности с какой-то скоростью, у него производная скорости должна быть такая, чтобы обеспечивать это движение по окружности. А, вот так. Это чистая кинематика, здесь нет ничего про энергию с какой силой туда, и G косинус альфа — это с какой силой в эту сторону его… Это ускорение, которое он испытывает, это чисто… Никаких сил еще нет, это чистая кинематика. Если у тела есть какая-то траектория, и в какой-то момент это кусок окружности, то как бы там скорость его не менялась, ускорение мы должны… Да, если мы сейчас что надо. плюс 0 равно и плюс та, плюс та кинетическая энергия, которую он к этому моменту в себе запас. МВ квадрат пополам. Значит, сейчас, э, и, соответственно, внизу должен быть, при альфа равно нулю, должен быть 0. вот эта часть, и действительно она ноль, потенциалка 0. а это будет большой. Да, ну получается что-то вот в этом духе, да. Ну, ну вот. Ну и вот получается, да, у нас, э, что у нас в результате Подожди, плохо, получается. какой-то я все равно неспокойный. А почему? Альфа равно нулю? Э, ну да. Вроде Сейчас. бы правильно. МЖЛ а, получается. Нет, нет, подожди. Альфа равно нулю, здесь должен быть ноль. Косинус. косинус. Да что такое? Снова я его косинус, стирал да. уже один раз. Да. Снова косинус. Ой. Так. Да. Саша сказал. Нет, нет подожди. Под... А, ну да. Я почему-то, у меня все время в голове, я всегда обозначаю да, вот этот угол альфа. Да, я понял. мы обозначили нижний. Я <с> чувствую, что прошаренные будут нас слушать на удвоенной скорости. Ну ничего, Да, да, да. И на меня ругаться. Так, ну, так, ну давай, посмотрим. не не, не но зато все, значит, все будет, сейчас уже можно добить. То есть мы этот L кидаем сюда, да? Да. Вот, то есть у нас Lg в квадрат равно Lg косинус альфа. Итого, ну, M тоже можно все убить. Когда можно убить. если ты будешь переписывать это, ну, за зачеркивай. А, а вдруг а. кто-то конспектирует тебя в тетрадочку? а Конечно. Значит, на 2 еще умножаем. 2gl равно 2 JL на 1 минус на да. плюс V квадрат, которая JL кос правильно? Э -э наверное. Вот. И тогда получается… что-то мы пришли к ботве. Твоя <laughs> JL сократилась, и у меня получилось, так, да, да, Давай с... проверять, правду ли мы написали вот здесь. А, смотри, значит, что у нас есть? Все-таки кажется, что это автология, то есть это это это не, не, не, не, Нет, должен, должен получиться косинус угла или синус угла, равный двум третям. Тут косинус. Сейчас мы его получим. у нас ну Вот здесь знак перепутан. У нас должны два косинуса с одним сложиться, а здесь два gl должно остаться. А, так это же альфа, это просто… Это просто L… Вот это 2L, да, это просто синус альфа. Вот это вот неправильно. Смотри, мне нужна вот эта высота. Да. Нужна. Вот. Но эта высота, это L синус альфа. Это L синус альфа. Вот, а ты говоришь. А, ну я там зачем-то единица минус написал. Так, здесь должно быть M, e -M. G L синус sin альфа. Да, вот сейчас было неловко, конечно. Так, ну хорошо, давай <с продолжим. Тогда M мы все-таки весело сокращаем. Вместе со всем остальным, да? И здесь остается. Сейчас, все-таки 2gL. 2gL. точно? Почему. Точно синус, да. Сейчас ну, красиво не получится. Почему так-то? Ну, так может, получится. Подожди. А. Сейчас, Сейчас окажется, что мы и здесь облажаем. жель то уйдет нафиг. Смотри, 2 ЖЛ равно… Не-не-не, 2 ЖЛ останется. А тут 2 ЖЛ да, не, синус альфа. Нет, я имею в виду, что дальше идет тоже то а, а, только косинус альфа. И у нас ЖЛ уходит, получается уравнение на синус и да, нет, ну так и должно быть. Ну, только здесь должен быть синус... 2 равно 2. Здесь синус. должен быть синус, Леша. Плюс ну вот косинус. здесь еще, я еще вот здесь облажался. О, это просто Подождите, ролик же, позора. Где, а, где, а, где ты, а где ты взял синус? Я знаю... Знаешь, а чем тебе вот это не нравится? Это неправильно? Нет, это неправильно. Тут должен быть один и тот же... А, и, же и получится 2. как раз, что синус всякий... альфа равен 2 трети, да? Да. Когда я был малолетним школьником олимпиадником я ездил несколько раз на Всерос. И э, я помню руководство нашей команды, оно говорило примерно так, что типа, ребята, если вы встречаете незнакомую вам задачу, подойдите к старшим там 10-11 классникам и спросите у них, сформулировав вашу задачу в наиболее классическом виде. Они вам сразу вспомнят ответ, а если вам повезет, они еще и вспомнят решение. Вот. Да, но вот я не очень понимаю. Откуда. Модельный вот это ответ альфа, все это же учителя физики, смотри. мне кажется, должны помнить. Вот это вот альфа, это что же альфа? Вот этот. Да. Вот. И казалось бы, я просто иначе физику ну, поясни. Uh, у меня же вот сюда действует, да? Да. И мне нужно найти проекцию куда? Uh, на вот, это, вот этого вектора на вот это направление. На вот это, да, тогда боюсь, что синус. Синус, да. Как-то и старались нарисовать аккуратный рисунок. да, я тебя сбил с толку. Хорошо. Я сам виноват, но так меня нельзя сбить с толку должно быть. Все, значит, синус равен 2 трети. Да. А скажи мне, пожалуйста. Так, это что примерно? Ну, это примерно 70, да? Сейчас корень из ну, наверное. пополам, это что такое? Это три четверти, тут будет... Э, чет... 1,73, 0,86. А? 0,86 примерно. Да, да э -э то есть... Э -э а, нет, а поменьше получается. Чем... Ну, поменьше, чем 60, побольше, чем 45. А, то есть он где-то вот здесь уже оторвется нафиг. Да, да, да. На Слушай, самом деле. а задача вот с шаром, она такой же ответ имеет или нет? Шайбочка, Шарик, которая, да, да. да, там это абсолютно. Если ты вдумаешься, это абсолютно та же ситуация. Же самое, да? Конечно, я вот ее, конечно, абсолютно та же ситуация. А эту мне золотухин давал. Только я ее не это, решил только века. это похитрее. Она содержит в себе какие-то ну, да, фантомные да, да, вещи да, да, типа да. легкой лестницы, которые не кажутся да, очевидно сводящимися. А это сводящимся. Я Но я это решил, одна и та да, же задача да, на это, самом это деле. Ре... Понятно, то есть там. Это очень похоже, это то же самое. Ты да, это просто то же самое. Момент скольжения, да-да-да. Тоже, тоже. Так ну, круто. нет, ну, на самом деле, очень круто, по-моему. Я должен сказать, что то, что мы тут ошибались, это часть, как бы, это фича. Это не баг. Это баг, конечно. Я веду <laughs> кружок олимпиадной физики, и это, конечно, просто... Но я, зато я понял. У меня есть оправдание, я обычно в это время сплю, но все равно. Зато я понял, зато я понял, что произошло. То есть какие-то законы, там такой закон, другой закон. Это очень просто. Закон и сохранения и законы... энергии ты знаешь с детства. Да, вот, вот этот я помню. Да, да. да. И, а второй закон Ньютона? Мы больше ничем не пользовались. Ну да, надо как-то освежать Еще. Вот а еще кинематика, вот, которую кинематика ты должен знать из математики. Да, да. И на самом деле вот это то, про что ты говорил. Это же на самом деле про то, что производная некоторая траектории. Да производная скорость да. по траектории, ее нормальная составляющая должна составлять некоторую надо, функцию на, от радиуса кривизны. На досуге надо выписать параболу и посмотреть, как она проходит и где, она у, нее, где у нее вершина. То есть вот, ну, где-то где это... ниже, очевидно. Да, то есть, да, но может быть это как-то вот по виду можно было бы понять сразу. Нет, она нигде Нифига, в да? человеческом. Ну, не дол... да. Черт узнает, я никогда этого не проделал, но кажется, что не должно быть так из общих соображений. Mm -hmm. Хотя я уже столько раз с облажался, что мои... Соображение, ну ладно, интересно, очень интересно, спасибо огромное, Дима, вот это наш первый первая встреча, но будут еще встречи, Дима, вы еще увидите, так что не прощаемся, если Маткуль, будете привет. хорошо себя вести, пока, пока.